Наши, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на 3D-принтерах, d ДМах, э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, фрезеровочные станки, в основном это, естественно, таких больше для макетирования прототипирования, то вот, есть, э соответственно, в основном это мягкие какие-либо... Заготовка, нет? это для да, автомобиля. Автомобиля.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 Здесь мы ее внучку Вот набор справок элементов, с которыми сразу можно работать. Потому что фотография это пустостное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. А ничего не Наш, сделать. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такое же исследование СМРТ, МРТ, который мягкие ткани отображает.